Желтая листва, сколько судеб взамела, это желтая листва, сколько счастья принесла, это желтая листва нам осень перила. Это желтая листва, сколько судеб взамела, это желтая листва, сколько счастье принесла, это желтая листва к нам осень перила.